Купить сумку женскую можно в нашем интернет-магазине. Красивый принт тигра. Актуальная модель. Поцелуйка. Наша любимая поцелуйка, да? Чик-чик <мех> механизм. Предлагаю вашему вниманию. Красивую сумку-поцелуйку по цене полторы тысячи. Это цена сентября. Смотрите, какой интересный принт и как она качественно выполнена. Это сумочка фабрики города Новосибирска, мисс Бэкс. Вот это задняя стеночка у меня, вот это передняя. У нее, несмотря на то, что маленькая, очень вместительный объем, большой. Не буду шуршать. Здесь внутри на передней стенке два кармана, на задней карман на молнии. И еще два дополнительных кармана на молнии. За счет того, что сумочка мягкая, в нее можно положить очень большое количество интересующих вас предметов. Так, по полу длинного ремня. Его здесь нет. Но отдельные ремни можно приобрести у нас, которые крепятся на карабинах дополнительно наискосок. Цветные ремни у нас есть в продаже. Вот такая красотка. Смотрите, как этот принт удачно сочетается с бежевым. Он будет смотреться с черным, с рыжим, с горчицей, с белым. Ну и, конечно же, с шоколадом. Очень интересная моделька. Она, кстати, в единственном экземпляре. Подписывайтесь подписчикам канала 10%. Еще есть красивые сумки. Сейчас я вам красотка посмотрите как она удачно сочетается со всеми этими цветами хотя это теплый оттенок а это холодный да посмотрите красивая сочная и как она смотрится ее можно носить вот так конечно отстегивается длинный ремень он на карабинах крепится вот здесь посмотрите какой красивый карабин и он довольно мощный вот показываю близко на камеру Длина ремня не регулируется. он стабильный. И можно одеть, конечно, через тело. А еще смотрите, какие классные штаны у нас шьют. Цена этих штанов в интернете я сама лично покупала 420. Мы их предлагаем вам за половиной тысячи. Что мне нравится в этих штанах? Во-первых, необычный крой. Штаны с запахом. Они удачно прячут животик если он есть у меня он есть могу честно сказать он удачно прячет ушки этот крой и посмотрите сзади свободный крой если у кого-то кривые ножки но ну, у нас они тоже девочек бывает и, и, и не скажу часто но бывает и он тоже все это скрывает этот крой цвета могут быть любые в наличии есть бежевый красивый сочный Розовый. Я в одном из видео показывала, скорее всего ссылку оставлю вот здесь. Какой он красивый. Но он не поросячий, а очень красивый. Это трикотаж 100% гипоаллергенный хлопок. Это турецкий трикотаж. Поэтому, девчонки, заказывайте, шьем по вашим индивидуальным меркам. Есть размеры большие, шьем до 60 -го. На крупных моделях смотрится точно так же хорошо. Очень важно подобрать верх. Он должен быть либо спокойным, либо в том. Поэтому, если есть желание, всегда можно заказать у нас и футболки. Футболки, рукав может быть вот такой. Либо его можно подвернуть. Цвета футболок черный и белый. Цена футболки... 1300. Это без учета скидки. Тоже турецкий трикотаж. Показываю близко на камеру, насколько качественно выполнена работа. Еще есть такая вот сумочка. Ай, зацепилась еще одна паровозика. Смотрите, как интересно. Хочет прям проситься к своим покупательницам. Вот такая очень красивая бордо металлик. Смотрите, как она блекует Обалденная сумка. В общем, цена сентября этих сумок 950 рублей. Если есть желание, приобретайте. Мой номер телефона 8 8904-436-0956. Показываю еще одну красотку, которая зацепилась и просится к вам. Тоже сумочка Crossbody. Она небольшая. Ремень у нее несъемный. Но он регулируемый. Он будет хорошо на очень большой объем, либо на большой рост. За счет того, что ремень регулируется, можно носить вот таким образом. Либо совсем коротко отрегулировать и повесить сумку на плечо. Красный леопард. Вот такое донышко. Внутри небольшой. Как небольшой? Она сама по себе небольшая, да? Вот такая перегородка, кармашек на задней стенке и кармашек снаружи. Цена этой сумки, так, чтобы мне не обмануть вас. Так, девчонки, цена ее 800 рублей. Но это без учета скидки для моих подписчиков. В общем, смотрите, будьте красивыми, желанными и, главное, здоровыми. Ваш эксперт. Пока.